Я никогда не думал, что в нашей стране, по крайней мере, меня тоже заденет эта вещь как нетерпимость людей к людям нетрадиционной ориентации, к людям, которые не такие, как все, в хорошем смысле этого слова. Почему в хорошем? Потому что мне кажется, что никаких политиков, никаких монахов, я не знаю правильно, как их называть, никаких людей которые связаны с церкви, связали свою жизнь церкви не должно интересовать то чем занимается человек у себя лично дома в постели или где-то еще на собственной аккумулированной территории вот. никогда не думал о том что столь неизменными вещами будут пользоваться люди э только ради своего пиара и другого здесь нет не потому что у них нетерпимость к этому не потому что у них э, какая-то неприязнь к этим людям, а просто для того, чтобы вот я сказал, меня заметили, и за мной пойдут еще несколько человек, и еще несколько человек, и какое-то стадное чувство появится. Зачем это делать, я не понимаю. С самого детства меня родители приучили к тому, чтобы быть терпимым ко всем, к людям без определенного места жительства, я не знаю, к животным, к тем людям, которые как-то по-иному думают, э, по-другому поступают, к разным людям, и это нормально абсолютно. Никогда в жизни киньте меня камнем, плюньте мне в лицо и покажите мне того человека, который выйдет с плакатом, там, я не знаю, я гей или я лесбиянка на улице города и скажет, давайте все ко мне, я вам покажу как это классно и прекрасно. Нет смысла в этом, на мой взгляд. я Уверен и знаю о том, что многие люди, которые против этого, которые говорят об этом, сами являются людьми нетрадиционной ориентации. Я в такой сфере работаю, что есть такие люди, их большое количество, не только у нас, но и за границей, и в России, и везде. Зачем перечить самому себе, не понимаю. У меня огромное количество друзей, близких друзей, которые являются людьми нетрадиционной ориентации. Я с уверенностью могу сказать, что многие из них намного умнее, привлекательнее, добрее, чем обычные, ну то есть гетеросексуальные пары или люди. Я с уверенностью могу сказать об этом. Кроме того, но ну, я не знаю. Давайте сейчас будем относиться плохо к людям с рыжими волосами. Ну, давайте их сжигать, как в каких-то там веках, как ведьм. Давайте мы будем отдельную категорию создавать для людей, не знаю, с голубыми глазами, со слишком белой кожей. Или подобиться таким чудовищным вещам, которые делал Гитлер, Муссолини и все вот эти вот остальные люди. Зачем это нужно? Я не понимаю. Что мы для Чего добьются люди, если да, действительно, вот все, этих людей не будет. Это статистика, как бы... Как бы она врала и не врала, 4% населения Земли все равно будут такими. Как бы мы ни старались, как бы мы ни... И мне кажется, наверное, даже не кажется, наверное, я уверен, что эти люди рождаются такими. Они не, не думают о том, что вот а неплохо было бы попробовать и там, и там. Да, есть какой-то процент, наверное, который пробует, который нравится, или который мне нравится, и которые все равно ну, здесь внутри где-то у них появляется, что нет, этим я заниматься не буду, но отношусь я к ним... Хорошо. Кроме того, если наша страна, наши политики, деятели, искусств и всего остального стремятся в Европу, как они сами думают, что они совсем скоро туда попадут, и что Республика Молдова станет Европейской Республикой и страной, и что город Кишинев станет Европейской столицей, хотя она по географическим факторам и так является Европейской столицей, но все-таки она станет Европейской, так как понимают это они, то... Никогда в жизни не, примут, не примет нас Евросоюз, если мы не примем э, вот этих вот законов, которые уже приняли, но это сделано, я уверен, только для галочки, непонятно для чего. Опять же, к этим людям относятся нетерпимо. М -м -м -м, многие из этих людей очень талантливые, во-первых, во первых талантливые, во-вторых, они все умные. Ну, не все, конечно, в каждом есть э, свои, как бы, изъяны, э, вот. Они начитанные, с кем бы я ни... Не... Наверное, наверное все-таки это происходит из-за того, что они как-то пытаются... Ну, то есть я не такой, как все, поэтому мне нужно показать, что я умный, что мне нужно как-то добиться чего-то в жизни, чтобы все поняли, что ну, я такой же, как, бы, как и вы. Мне кажется все-таки, что дети, когда рождаются, они асексуальны в принципе. Они не понимают, что им ну, то есть к чему они принадлежат в голове. Там-то где-то у них это все уже заложено, с молоком матери, я не знаю, из утробы. Вот. Но они не понимают, что делать, а общество строит их. Ну окей, общество может построить по-разному. И ко всему новому, хотя это давно далеко не новая вещь, относится с какими-то... Принимают это неправильно, наверное. Неправильно, ну новое, а почему я должен так, если я привык идти типа, по вот этой тропинке домой, почему я должен идти типа, по какой-то новой, мне неизвестной. Никто не заставляет любить этих людей. Просто к ним нужно относиться так же, как и всем остальным. Как, я не знаю. Их огромное количество, правда. Я как-то, не знаю, подводил то есть, собственную статистику, спрашивал у знакомых ребят, геев, лесбиянок. Но они мне говорят, что их да действительно много и у нас в городе. В Москве, а в более европейских городах их еще больше. И никто не мешает, никто друг другу не мешает. У, в Амстердаме, там еще в разных городах таких уже действительно европейских, есть целые районы с ними, и всем это далеко знакомы и все прекрасно живут, никто никого не обижает, и ни, никто нетерпимо к ним не относится. А у нас, вот пожалуйста, не знаю, наверное, эта мода пошла из России, когда вот в Питере начали принимать. Такие законы о том, что это все пропаганда, э, в школах все это происходит. Да лучше, я не знаю, запретите сигареты продавать, я не знаю, алкоголь. За этим следите, сделайте дороги лучше, действительно, сажайте розы. Вот мне, мне нравится, когда заходишь э, в Facebook э, и сразу вот какой-то политик высказался. Все, их закрыть, расстрелять, не знаю, всех в тюрьму. Э, причем называют их, естественно, э, вот этими вот некрасивыми словами на букву П, а, Но ну вы сами такие же, ну правда, ну зачем вы так делаете, зачем зачем обзывать, сажайте розы, я, я, я пишу такие комментарии, потому что это хоть как-то красиво пахнет, раз вам это некрасиво, это не нравится, пожалуйста, вот, удобрения и, и розы, вот, что ж, закончить, наверное, надо... В общем, живите так, как вам нравится, не обращайте внимания ни на кого, ни на что, не важно, что вам говорят. Слава Богу, что есть такая организация, которая поддерживает вас. Слава Богу, что есть такая организация, которая всегда вам поможет. Слава Богу, что есть те люди, включая меня, которые рядом с вами всегда, если нужно, которые, несмотря ни на что, не откажутся, я так думаю, от своего мнения в дальнейшем. Я не собираюсь от этого отказываться. Uh, опять же повторюсь, что у меня есть огромное количество друзей, приятных людей в округе, знакомых просто, uh, которые действительно хорошие, добрые, умные, чистые, вот, наверное, самое важное слово, люди. Вот. Я с вами.